Приветствую, друзья, на своем канале. В этом видео я покажу, как заработать на серфинге сайтов на SalesPrint. Ссылочку я дам в описании. Переходим на серфинг сайтов. Вот видим, один сайт про серфинг стоит ну, около 5 копеек. Выбираем любой сайт. Вот, к примеру, кликаем на первый момент. У меня сейчас минус 25 копеек. Кликаем, еще раз посмотреть сайт рекламодателя. Смотрим, вот есть здесь таймер. Нужно просидеть на сайте 60 секунд. Ждем, пока можно посмотреть, что здесь за сайт. Может найдете что-то интересное, но в основном здесь рекламируют лохотроны. Ждем окончания таймера. Также здесь есть, можно набирать рефералов. вот у меня пока что один, ну с них можно зарабатывать деньги за то, что они тоже делают там разные действия, к примеру, выполняют задания, серфят сайты, чтение письма и прохождение тестов. По-моему, 5% вот, вот, к примеру, они заработали 100 рублей, и вам идет 5 рублей на счет окончится таймер и нужно будет разгадать э, там вот 7 минус 6 равно 1 нажимаем на единицу спасибо 4 копейки там было на счет так, как, например, вот 20 а, минус 21 копейка 4 копейки впала на счет все ребят спасибо за просмотр ставьте лайки регистрируйтесь на этом сайте подписывайтесь на канал всем пока